Команда «Вот» Вердомическое объединение тимуровцев пионерской дружины имени Владимира Залевского Вердомического детского сада средней школы Свисловского района в рамках проведения второго этапа республиканского тимуровского проекта «Тимуровцы-бай» приступила к выполнению очередного задания по теме «Интерактивная площадка». В феврале у ребят состоялась онлайн-встреча на все 100 с Асией Валерьевной Порфирьевой, методистом Центра творчества и молодежи города Свисточ, на которой пионеры узнали все об интерактивной площадке, что это такое, с какой целью создается, для чего предназначено и как работает. Тимуровцы узнали еще и о том, что интерактивная площадка состоит из двух обязательных частей – Центр активности и мастер в каждом центре. В ходе творческого диалога ребята познакомились с правилами организации и содержанием работы интерактивной площадки. Тимуровцы приняли решение разработать и организовать деятельность интерактивной площадки. Честь и хвала защитникам с несколькими центрами активности. Курс молодого бойца «Военный вернисаж. Разрешите поздравить. Защитникам посвящается» приурочив ее в годы исторической памяти. Ребята с интересом прошли курс, молод... с интересом прошли курс молодого бойца в виде спортивных эстетов и игр. Приняли участие в код, заинтересовались и увлеклись сочинением стихотворения «Четверостиший». Разрешите поздравить. С удовольствием мастерили поздравительные открытки в творческой мастерской Защитником посвящается». При подготовке и проведении спортивного праздника «Папа и я», «Защитники и друзья», посвященного Дню Защитников Отечества, были использованы наработки интерактивной площадки. Тимуровцы пионерской дружины и участники любительского объединения «Современник», информационно-библиотечного центра, в День Защитников Отечества, посетили Василевского Ивана Семеновича, который, будучи ребенком, получил увечье во время боевых действий в годы войны. И поздравили ветерана с праздником, подарили Ивану Семеновичу цветы и открытки, прочитали стихи, спели вместе с ним знаменитую Катюшу. Хочется отметить, что во время работы интерактивной площадки все ее участники с интересом и удовольствием сотрудничали и взаимодействовали, общаясь на равных друг с другом и с мастером. Все желающие школьники смогли принять участие в различных центрах активности площадки, честь и хвала защитникам, получив при этом заряд положительных эмоций и отличного праздничного настроения.